Читать сегодня вебинар я буду не один, если вы видите сказать, список. Со мной будет замечательная Ксения Шаврова, наш ведущий эксперт по нашим технологиям, человек, который многие вещи делает руками. Это раз, то, что относится к токенам. И, во-вторых, много общается с с конечными пользователями нашей продукции, знает многие типовые проблемы, которые возникают перед вами и перед остальными пользователями, и у нее можно поспрашивать много чего на... по вот этим вот вопросам. Ксения у нас отвечает за демонстрацию. У нас такой сегодня теоретически-практический вебинар. Я буду рассказывать про теорию, она будет рассказывать про практику. Вот. Ну и, естественно, у нас будут будет секция вопросов и ответов. Опять же, я по теоретическим вещам, она по практическим. У меня единственная просьба по ведению. Вот э, если вы посмотрите наверх, у вас там есть отдельный чат, а есть отдельно вопросы, секция, которая со значком вопросика. Вот вы пишите вопросы туда, чтобы нам просто в чате не искать их потом, а в секции вопросов они будут замечательно заметны и... Мы с Ксенией сможем на нее отвечать. Так, ну что же, поехали. Для тех, кто пришел к нам на вебинар, но, может быть, еще по какой-то причине не знает, кто мы. Мы – компания замечательным названием «Актив». Мы – одна из старейших компаний, которые работают на рынке информационной безопасности России Мы ведущий производитель токенов и смарт-карт под брендом RUTOKEN. А вот наша продукция, это, естественно, только часть ее. У нас есть много-много-много разных интересных вещей. Тут просто три самых типичных представителя. Это большой токен под стандартный разъем USB, это токен под разъем Type-C, который замечательно работает с андроидами и современными ноутбуками типа Mac. -ов. И это смарт-карта, которая может быть как контактной, так и в скорость у нас выходит полностью бесконтактное решение, с помощью которых вы можете работать с мобильными телефонами, с смартфонами. Итак. То, что я буду сейчас рассказывать, это не просто сухая теория, это во многом наш практический опыт, потому что нам точно так же, как и в большей части страны, пришлось переводить наш офис на удаленную работу, пришлось делать это в достаточно сжатые сроки. Я не буду описывать, как мы... Реализовывали сопутствующие сервисы типа там, видео и голосовых звонков и так далее. Для этого есть соответствующие компании. Я расскажу только ту часть, которая относилась к нашей продукции, потому что сапожник не может быть без сапога. Мы должны использовать в обязательном порядке то, что мы предлагаем для вас. И каким образом мы организовывали часть? по информационной безопасности. Итак, что нужно? Нужно, во-первых, подписывать электронные документы, потому что подписывать бумажные документы достаточно тяжело, для этого необходимо курьеры и все такое. Нужно точно знать, что к сети предприятия подключаются Настоящие сотрудники, а не злоумышленники, потому что когда вы работаете локально, вы видите, кто у вас в офисе сидит. Вы понимаете, что вот этот конкретный человек – это тот человек, которого вы знаете уже достаточно давно, с которым вы э, чайков пили. А вот когда кто-то подключается удаленно, вы вынуждены верить, что пароль, который может кто-то знать, – это реальный сотрудник. А пароль можно украсть, можно подсмотреть, перехватить и так далее. Поэтому, да, причем, если вы у человека пароль украдете, его законный владелец не будет об этом знать. И в результате злоумышленник будет работать под правами легального пользователя, а никто будет не в курсе. И последние данные, которые передаются по, защищен, по э, соединению, должны быть защищены. Каналы публичные. Данные передаваемые можно перехватить, можно изменить. Для перехвата, для изменения есть множество разных инструментов. Вот, собственно говоря, то, о чем я уже сказал. Но я специально первый раз на этом остановился так подробно. К сожалению, у нас пока этому не придают достаточного значения. Человек, который подключается к вам удаленно, не равно паролю. Пароль может быть украден, и это помните, как в Титанике было? Корабль сделан из железа, значит, он утонет. Пароль можно украсть, значит, он будет украден рано или поздно. И Факт кражи пароля никак нельзя отследить. Значит, его можно использовать без ведома владельца сколь угодно долго. Поэтому, чтобы защититься от этого, необходимо использовать двухфакторную аутентификацию. Первый фактор – это владение физическим устройством. <coughs> В данном случае тем самым криптографическим токеном который я вам показывал на слайде, который выпускаем мы. Этот токен должен быть линейки RUTOKEN-ЭЦП, либо смарт-карта. Перед началом работы его необходимо подключить к ПК. Второй фактор – это знание пин-кода от этого устройства. То есть перед тем, как получить доступ к этому устройству, необходимо ввести его пин-код. Как работает двухфакторная аутентификация? Если а, украден пин-код, подсмотрен, то без владения а, токеном все бесполезно, ничего сделать невозможно. Если украден токен, то пока злоумышленник не знает пин-код, он не сможет получить доступ к сети предприятия, не сможет подключиться. Попытка подобрать пин-код кончается от 3 до 10 попыток токен будет просто заблокирован. И, наконец, если вдруг по какой-то причине был и токен украден, и пароль украден, ну, бывает такое, а в этом случае <coughs> достаточно уведомить администратор организации, токен, вернее, сертификат на нем будет заблокирован, и пользователь уже, вернее, злоумышленник уже не сможет подключиться с токеном легального пользования. Где может быть использована и где мы используем двухфакторную аутентификацию? Во-первых, она может быть использована при локальном входе в компьютер, то есть если у вас относительно большая организация и вы не хотите, чтобы даже там коллега подсмотрел чей-то пароль, сел за компьютер соседний ввел пароль и от имени легального пользователя совершил бы какую-то нехорошую операцию, там данные бы к себе слил, а потом сказал бы, это не я, это вот, это же, это же пользователь. Вот. в этом случае локальная, на локальных ПК используется двухфакторная аутентификация. В этом случае необходимо, чтобы в организации была бы установлена служба каталогов Active Directory, и был бы уже, была бы уже внедрена инфраструктура открытых ключей PKI, Public Key Infrastructure. Самый простой и дешевый способ это сделать – это использовать Microsoft Certificate, Certification Services. Второй вариант использования – который как раз применим к удаленной работе, это когда человек подключается к сети предприятия со своего домашнего компьютера. На этом домашнем компьютере у него нет никаких корпоративных приложений, поэтому он подключается по протоколу RDP либо к серверу RDP-VDI, либо к своему рабочему компьютеру на работе. То есть он получает удаленный рабочий стол, как будто бы он работает за своим рабочим ПК. В этом случае все точно так же происходит. В этом случае необходимо, чтобы в организации был бы Active Directory служба каталогов, и необходимо, чтобы был, была внедрена инфраструктура публичных ключей. А, нельзя не сказать, раз уж зашла об этом речь, о том, что при большом количестве пользователей управлять инфраструктурой открытых ключей, PKI, выдачей сертификатов, отзывом сертификатов, выдачей токенов и смарт-карт, возвратом токенов и смарт-карт, временной выдачей и так далее, там операций достаточно много, может быть сложно. Вот Чтобы упростить работу, чтобы уменьшить вероятность ошибки, чтобы ускорить управление токенами и сертификатами, мы предлагаем свой замечательный продукт под названием RUTOKEN KBOX. Про него есть отдельная страница на сайте, про него есть отдельные вебинары, можно заказать демонстрацию, обращайтесь, будем рады про него рассказать о теме. И, наконец, Третий вариант подключения – это подключение через виртуальную частную сеть VPN. В этом случае, смотрите, у нас есть клиент VPN, есть сервер VPN внутри организации. Все данные, которые ходят между клиентом и сервером VPN, они, во-первых, зашифрованы, во-вторых, они подписаны. Шифрование позволяет защититься от кражи данных, потому что перехваченные данные для злоумышленника бесполезны. А во-вторых, подписание данных позволяет защититься от изменения данных, что там в процессе передачи данные перехватят, поменяют, например, номер платежного поручения, там номер счета, и деньги уйдут на счет злоумышленнику. Плюс правильный VPN организует двухфакторную аутентификацию с помощью токенов. Не все VPN, которые присутствуют в мире, это делают. Мы сами выпускаем свой собственный сервер VPN под названием ROTOKEN VPN. Мы сделали специальный упор на простоту работы. Мы специально реализуем возможность администратору не задумываться, как что настраивать, а быстро настроить реализацию VPN в своей организации. Кроме этого, есть общедоступная OpenVPN. Там возможности побольше, но и сложности в работе. Побольше, и э, Ксения как раз сегодня нам по второй демонстрации будет рассказывать, как можно настроить OpenVPN. Есть целый ряд партнерских решений, про которых мы еще поговорим. Так вот, э, в, обычно в организации комбинируются второй и третий подходы. То есть организуется VPN между клиентом и сервером, а потом запускается еще и Аутентификация между клиентом и сервером RDP VDI с двухфакторной аутентификацией. Мы совместимы, наши токены совместимы, с большим количеством партнерских решений. Это как серверное решение для RDP VDI, так и клиентские решения в виде тонких клиентов, терминалов и так далее, которые могут быть использованы для подключения. Более того, в большинстве случаев при подключении через этих тонких клиентов вы можете подключить наш токен и использовать его для подписания электронных документов в удаленной сессии RDP-VDI. Ну что же, теперь настало Время. Так, я вижу, там настало время, у нас появился вопрос. А, извините, возможно, прослушал. Мы по RDP пробрасываем токен на рабочий компьютер. Значит, во-первых, вы можете пробросить токен на рабочий компьютер, тот, который подключен к вашему клиенту, а во-вторых, вы используете этот токен для двухфакторной аутентификации, как двухфакторной аутентификации RDP, так и двухфакторной аутентификации VPN. И этот же токен можно использовать для подписания электронных документов. Токен вообще замечательная штука, которая по факту является такой центром инфраструктуры безопасности предприятия. Это такой электронный паспорт сотрудника. Он может использовать его для доступа к системе, для подписания документов. Если туда вмонтировать метку... RFID, он может использовать ее в системе контроля управления доступом, вот эти пигалки в электронной пропускной системе. То есть, повторюсь, это такой вот универсальный паспорт сотрудника. Ну что же, теперь я передаю слово Ксении, которая проведет демонстрацию по настройке двухфакторной атификации на основе ROTOKEN для работы с RDP. Первая часть нашей технической демонстрации – это настройка RUTOKEN для Windows. Настраивать будем по инструкции, которая опубликована на нашем портале документации. В этом решении используются встроенные инструменты Windows для двухфакторной аутентификации. Это позволяет существенно повысить безопасность работы. Самое главное, что установки дополнительных платных программ не потребуется. Все, что вам нужно, это Windows-сервер и клиентские компьютеры, входящие в домен. А также на машины мы должны будем установить бесплатное программное обеспечение драйвера RUTOKEN. После установки драйверов в систему добавляется криптопровайдер-актив RUTOKEN CSP и панель управления RUTOKEN. И нам нужно будет выдать столько РУТОКенов, сколько пользователей будут использовать двухфакторную аутентификацию. В примере я использую модель RUTOKEN CP-PKI. Если мы не будем использовать токен для электронной подписи, и нам не нужны алгоритмы ГОСТ, то это оптимальный вариант. Но вы можете использовать уже имеющиеся у вас в компании рутокены, которые куплены для других целей. Например, система документооборота, торговые площадки и другое. В этом решении подойдет любая модель. Итак, начнем с настройки Windows сервер. На всех машинах устанавливаем обновление, чтобы повысить безопасность. Устанавливаем драйвер RUTOKEN на все компьютеры. Сервер и все клиентские компьютеры обязательно должны входить в домен. Все действия выполняем с правами администратора и строго по инструкции. Начинаем с установки служб сертификации. Устанавливаем на сервер сертификации, для этого добавляем службы сертификатов Active Directory. После установки в центре сертификации производим его первоначальную настройку. Здесь устанавливаем длину ключей, которые будут использоваться алгоритмы хэширования, названия центра сертификации и так далее. Теперь, для того, чтобы настроить шаблон для создания сертификата, по которому мы будем выдавать сертификаты пользователям, скопируем шаблон пользователь со смарт-картой. И назовем его токен Потом перейдем на вкладку шифрования и выберем криптопровайдер токен CSP, чтобы его можно было использовать для запроса сертификата. А затем производим остальные настройки по инструкции и включаем этот шаблон. Шаблон включен. Теперь запускаем оснастку сертификаты. И запрашиваем поочередно. Сначала сертификат для администратора. Следующим запрашиваем сертификат для агента регистрации. С помощью него можно выписать сертификат от имени другого клиента. А на следующем шаге запрашиваем сертификат от имени агента регистрации для пользователя. Например, Иванов. Подключаем RUTOKEN, вводим пин код и генерируется ключевая пара и сертификат, которые после этого успешно записываются на RUTOKEN. Дальше мы настраиваем политику входа по смарт-карте. Настройки настолько гибкие, что можно, например, разрешить всем пользователям использовать вход по паролю или по рутокену, Или, например, запретить конкретному пользователю входить по паролю, и он сможет заходить только по смарт-карте. А используя групповые политики, можно распространить эту настройку на отдельные группы пользователей. А еще можно одним действием запретить всем пользователям входить в домен без РУТОКена сертификатом. И по инструкции устанавливаем политику, как будет вести себя рабочая станция при отключении РУТОкена. Естественно, для повышения безопасности устанавливаем такие настройки при которых рабочая станция будет блокироваться при извлечении RUTOKEN. Теперь настроим доступ к VPN по рутокину. Сначала произведем настройку VPN-сервера VPN с помощью средств, входящих в стандартную комплектацию Windows Server. В системе у нас помимо службы сертификации обязательно должна быть установлена служба маршрутизации и «Удаленный доступ», которая будет выполнять роль VPN-сервера. В Брендмауэре, кстати, нужно будет установить разрешающее правило для этой службы, иначе не будет работать. Никаких дополнительных программных продуктов устанавливать не нужно. В данном решении мы используем сервер политики сети, чтобы централизованно настраивать и более гибко управлять настройками доступа к VPN-серверу. Например, можно запретить подключение к VPN-серверу по паролю и разрешить вход только по рутокену с действующим сертификатом. Пользователям при этом мы выдаем рутокены с сертификатами типа пользователь со смарт-картой или вход со смарт-картой. После настройки службы маршрутизации удаленного доступа даем права пользователю или группе пользователей на подключение к VPN. Теперь войдем по токену в учетную запись на компьютере пользователя. Установим драйвер RUTOKEN вручную или через групповые политики. Для входа в домен по токену никаких настроек, помимо установки драйверов, производить не нужно. Пользователь вместо ввода пароля подключает RUTOKEN и выбирает раздел «Вход по смарт-карте», вводит пин-код и успешно входит в доменную учетную запись с использованием двухфакторной аутентификации. Осталось совсем немножко. Как вы помните, несколько минут назад мы настроили VPN на сервере. Теперь по инструкции покажу, как настроить доступ к VPN на клиентской машине. После чего попробуем подключиться к серверу по сертификату пользователя Иванов. Чтобы подключение произошло, Иванову нужно иметь действительный сертификат пользователя на РУТОКене и знать к нему пин-код. VPN на клиентском компьютере настроен, теперь пробуем подключить защищенное соединение к VPN по РУТОКену. Нажимаем «Подключение», запрашивается пин-код от рутокена, проверяется сертификат и соединение установлено. Помимо всего описанного ранее, с помощью электронной подписи на РУТОКене можно осуществить подписание и шифрование почтовых сообщений, можно защитить офисные документы например, Word, Excel и так далее, добавив к ним электронную подпись. И можно защитить данные путем полного шифрования томов на диске с использованием технологии BitLocker. Например, если вы переживаете за данные, оставшиеся в вашем офисе, то таким средством мы защищаем BitLocker данные от несанкционированного доступа. Все инструкции вы сможете найти на нашем портале документации, а техническая поддержка поможет, если у вас возникнут вопросы. Спасибо за внимание. Привет, привет. Здравствуйте, так вышло, что из-за технических неполадок не смогла подключиться ранее. Эти ролики были подготовлены, чтобы ускорить показ, потому что иначе демонстрация заняла бы несколько часов. После окончания демонстрации вы сможете задать вопросы на технический момент, и я с удовольствием отвечу. Супер, спасибо большое, Ксюша. Мы продолжаем, у нас еще будет один эфир с Ксенией по второй демонстрации, буквально совсем скоро. Напоминаю, что будет запись этого вебинара, ссылку, Всем, кто участвовал, всем, кто регистрировался, пришлю, вы сможете еще раз просмотреть все то, что Ксения сейчас показывала. Плюс еще раз хочу напомнить про портал с инструкциями. Не забывайте, заходите. Там можно найти в описании, как настроить RUToken вместе ну практически с чем угодно. С операционными системами, с серверами VPN, RDP и так далее и тому подобное. Мы с вами возвращаемся к обеспечению безопасности удаленного доступа к виртуальной частной сети. Итак, напоминаю еще раз теорию: информация, которая передаваемая, передаваема по открытым публичным каналам, коим является интернет, в частном, и в, и, которым является интернет в вашей квартире. Вот э, эта публичная сеть, она совершенно небезопасна. Впоследствии, когда мы выйдем из своих жилищ и люди начнут сидеть в командировке, вот те сети, к которым они будут, будут подключаться в этом случае, сети гостиниц, сети аэропортов, метро и так далее, они еще более небезопасны. Потому что их можно, помимо того, что данные через них перехватить, их еще достаточно просто подделать. Сделать свою собственную точку доступа в аэропорту, к которому будут подключаться люди, и злоумышленники будут просто видеть все данные, которые проходят через эти точки доступа. Вот. Так вот, во всех этих случаях данные необходимо защищать путем организации виртуальных частных сетей, то есть закрытых защищенных каналов между компьютером пользователя с клиентом VPN до сети организации с сервером VPN. Все данные, которые входят внутрь организации, <coughs> роутер их перенаправляет строго на сервер VPN. Все передаваемые данные зашифрованы, что защищает их от перехвата. Все передаваемые пакеты данных подписаны, что защищает их от изменения. Сервер расшифровывает данные и проверяет подпись данные, полученные с клиента, точно так же и наоборот. Сервер, передающий данные на клиент, данные шифрует и подписывает о клиентах, расшифровывает и проверяет электронную подпись. Для двухфакторной аутентификации используются токены RUTOKEN на основе линейки RUTOKEN-ЭЦП. Существует... Достаточно большое количество разных продуктов VPN, но я крайне рекомендую только те, которые поддерживают двухфакторную аутентификацию на основе криптографических токенов, ну, в частности наших. Что мы можем порекомендовать? Во-первых, наш собственный RUTOKEN VPN, про который я уже говорил, это просто и быстро. Если вам достаточно возможности RUTOKEN VPN, а чтобы понять, достаточно или нет, посмотрите вебинар, который недавно проходил, вы поймете, хватит ли вам этого. Да, еще раз здравствуйте. Давайте посмотрим э, видео, э, которое было также ускорено, чтобы не тратить время по настройке OpenVPN с использованием RUTOKEN, вход по двухфакторной аутентификации. Во второй части демонстрации я покажу, как настроить аутентификацию в VPN с помощью RUTOKEN. Настраивать буду сервер и клиентскую машину под управлением Linux. На примере дистрибутива Ubuntu. Использовать будем решение OpenVPN. Для двухфакторной аутентификации будем использовать RUTOKEN из семейства ЭЦП. В примере я использую RUTOKEN cp 2.0 2100. Итак, для начала устанавливаем необходимые для работы RUTOKEN cp 2.0 пакеты. Это служба и программное обеспечение для доступа к смарт-картам, а также библиотека-драйвер, поддерживающая USB CCID устройства. Далее устанавливаем XCA, это программа, при помощи которой мы генерируем набор сертификатов для VPN-сервера. Создаем новую базу, в которой будут храниться сертификаты и закрытые ключи, и защищаем ее паролем. Теперь поочередно создаем ключи и сертификаты к ним. Сначала создаем корневой самоподписанный сертификат, на основании которого будем выдавать следующие сертификаты. Потом создаем закрытый ключ сервера. OpenVPN и сертификат к нему. Экспортируем файл сертификата УЦ, а также ключ и сертификат сервера, которые потом будут использоваться на сервере OpenVPN. Для работы с RUTOKEN на нужна библиотека pkcs 11 Загрузить ее можно с нашего сайта rutoken.ru. После загрузки библиотеки устанавливаем ее и указываем к ней путь в программе XCA. С использованием библиотеки ПКЦС-11 генерируем неизвлекаемые ключи с помощью аппаратных возможностей RUTOKEN. Во время генерации запрашивается пин-код, после чего ключевая пара записывается на RUTOKEN. Дальше на вкладке сертификата создаем сертификат клиенту и записываем его на ROOTOKEN к уже имеющемуся ключу. Затем выдаем этот RUTOKEN пользователю. Устанавливаем OpenVPN. И создаем файл с параметрами алгоритма диффи Hellman, который нужен для работы с OpenVPN-сервером. Создаем конфигурационный файл сервера и указываем в нем настройки VPN-сервера, а также путь к экспортированным сертификатам и ключу из XA. Затем заканчиваем настройку и запускаем сервер OpenVPN. Теперь переходим на клиентскую машину. Здесь устанавливаем пакеты, необходимые для работы рутокена, как на сервере. Затем сертификат центра сертификации с сервера. Потом устанавливаем OpenVPN. Подключаем рутокен и узнаем ID контейнера с сертификатом. В конфигурационном файле указываем полученный ID контейнера, чтобы при подключении к VPN автоматически выбирался необходимый сертификат. Затем завершаем настройку подключением к созданному ранее VPN-серверу. Настройка завершена. И снова здравствуйте. Так, если у нас вопросы. Ну, хорошо. Я все-таки думаю, что тот материал, который показала Ксения, он просто сам по себе достаточно сложный, а может быть, вопросы будут в самом конце. Требуется некоторое осмысление, но в самом конце вы увидите наши с Ксении контакты. Если у вас будут какие-то вопросы по настройке всего этого, вы всегда сможете Ксении написать или позвонить. Итак, мы, мы продолжим. Значит, последнее о чем я еще не рассказал, это про возможность подписывать электронные документы сидя у себя дома. Значит, есть два варианта электронной подписи. Это квалифицированная электронная подпись, которая аналогична собственноручной в соответствии с федеральным законом 63, которая при соблюдении всех требований, описанных в соответствующих нормативных актах в законодательстве, полностью заменяет рукописную подпись для подписания электронных документов, а именно необходимо, чтобы сертификат был выдан аккредитованному ЦИИ, и для подписания используется сертифицированное средство электронной подписи. В чем здесь может быть минус сложности и так далее в том что для получения такой квалифицированной электронной подписи для, для получения сертификатов для квалифицированной электронной подписи необходимо согласно опять же законодательству лично дойти до удостоверяющего центра это раз. Два. Каждая такая, каждый такой сертификат, он стоит денег. Естественно, потому что к удостоверяющим центрам применяется множество требований, поэтому они должны на чем-то зарабатывать. Существует достаточно большой рынок сертификатов, ключей электронной подписи. Но как быть, если вам необходимо дать возможность всем сотрудникам вашей организации подписывать электронные документы, например, кадровые, например, там, документы, связанные с отпуском, с какими-то знаю ученическими договорами и так далее. В этом случае можно использовать усиленную электронную подпись. Усиленная электронная подпись создается с помощью тех же алгоритмов, что и квалифицированное, но требования к ней немного слабее, чем квалифицированные. Суть в том, что вам уже не нужна ни аккредитованный удостоверяющий центр, ни сертифицированное средство электронной подписи. Вам достаточно внутри организации поднять, например, бесплатный Microsoft Certification и получать сертификаты с помощью него. Но за все, естественно, нужно платить, поэтому для того, чтобы использовать внутри организации, либо между двумя организациями усиленную электронную подпись, необходимо предварительно подписать соответствующие нормативные документы. Мы, если будет у кого-то необходимость получить больше информации, обращайтесь, мы проконсультируем. И еще, кстати, одна вещь. Недавно был принят закон о так называемом эксперименте, о возможности введения кадрового документа оборота, правда, не для всех организаций, а только для некоторого подмножества, как раз с использованием усиленной электронной подписи. Опять же, кому будет интересно, я такие материалы по свежепринятому закону могу вам прислать. Почему в обоих этих случаях и для использования квалифицированной, и для использования усиленной электронной подписи необходимо использовать токен ну, или смарт-карту? Во-первых, ваша подпись всегда с вами. Потому что ключи и сертификаты находятся в памяти токена, а криптографическое ядро, которое находится внутри токена, линейки rotoken CP, позволяет вычислять электронную подпись без применения специализированного программного обеспечения. То есть вы подключаете токен к любому ПК, на котором есть соответствующее программное обеспечение. А как, например, показывала Ксения в своей первой демонстрации, таким программным обеспечением является Microsoft Office. То есть вы можете использовать Microsoft Office почту, таблицы, Word и так далее для подписания электронных документов с помощью усиленной подписи совместимые токены с большинством российских систем электронного документооборота и, как я только что сказал, с Microsoft Office. То есть еще раз подчеркну, что токен – это универсальное средство для обеспечения электронной безопасности в организации, это фактически электронный паспорт сотрудника. И в случае, если это смарт-карта, то на нее можно нанести фотографию сотрудника и его имя, отчество, и при приходе сотрудника в офис ее можно использовать еще и как обычный пропуск, на который просто можно посмотреть как бейджик. Что мы предлагаем? Какую продукцию мы предлагаем? Значит, для квалифицированной, электронной подписи. Мы предлагаем рутокен ECP-200 и RUTOKEN cp 20 а для усиленной подписи сюда добавляется еще рутокен ECP-PKI. Я уже говорил, что существуют разные интерфейсы и разные типоразмеры. То есть есть вот такой вот токен стандартного размера, есть токен размера микро, совсем маленький, и есть токен, который вы видели, с разъемом USB Type-C, ну и есть smartcard. Кроме этого, у нас еще в ассортименте есть токены ROTOKEN Lite и ROTOKEN S. Они являются только хранилищем ключей без криптографического ядра, и... Для использования требует программного криптопровайдера, установленного на компьютере. И еще раз, один токен можно использовать для решения многих задач. Двухфакторная аутентификация локально в офисе, двухфакторная аутентификация при удаленном доступе через RDP или VDI, Двухфакторная аутентификация в клиенте VPN, электронная подпись документов, и если там установлена метка RFID, то взаимодействие со СКУД. А если это смарт-карта, то на ней можно напечатать лицо сотрудника и использовать как пропуск. А для того, чтобы не запутаться с управлением большого количества токенов и сертификатов в одной организации, мы рекомендуем продукт. ROOTOKEN KBOX, который позволит выполнять управление силами меньшего количества администраторов, тратить на это меньше времени, а часть операций вообще отдать сотрудникам, чтобы они самостоятельно, например, могли бы выписывать, обновлять устаревающий сертификат. Последнее, про что не сказал, немного в стороне от нашего... Тема нашего вебинара лежит, но просто раз уж говорил про двухфакторную аутентификацию и про то, что необходимо Active Directory, если у вас есть локальные машины, которые не подключены к Active директоре но вам необходимо обеспечить двухфакторную аутентификацию и для них тоже, то у нас есть для этого специальный продукт, Называется Рутокен Лагон. А, недавно про него Алексей Лазарев делал замечательный вебинар. Если тема эта вам близка и актуальна, рекомендую этот вебинар посмотреть. А, сейчас я, как уже и говорил, скажу еще раз про то, что завтра, 29 апреля, мы приглашаем всех на вебинар для профессиональных участников рынка ценных бумаг, который называется «Положение Банка России 684-П и ГОСТ-Р 57-580». Вот. Ну и напоминаю про то, что в мае а, будет, по-моему, 26 мая будет совместный вебинар с производителем системы документооборота компании EOS а, и то, что будет вебинар по линейке продуктов МТМ. Сейчас хочу сказать спасибо за внимание тем, кто нас слушал. И я буду рад ответить на вопросы. Надеюсь, что они сейчас появятся. И Ксения, конечно, тоже будет рада. Так. Я думаю, вот это Ксения нам скажет. Ксюш, что с нами? Вот, с нами. С вами. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Спасибо большое. А, вот здесь мой с мой Геннадий Игнатов спрашивает, будет ли рутокен нормально без рутокен лагона работать в домене, организованном на базе SAMBA 4.10. Это unix эмуляция AD Windows Server 2012. Там на закладке «Вопросы». <смех> да, нет, я вижу, Можно вижу. Да. <смех> Сам бы нужно исследовать. Давайте тогда возьмите контакты мои, скопируйте, напишите мне на почту. Okay. так, спасибо. <coughs> так, сам бы 4.10. Окей, okay. хорошо. Да, Геннадий, напишите, мы мы обязательно вам ответим. Так, давайте. Ну, мы ждем пару минут. Если вопросы будут, ответим прямо сейчас в режиме онлайн. Если не будет, то вот контакты наши здесь есть. И мы будем рады вам. Просто по поводу Самбы там нужно смотреть, какой протокол. Если он стандартный, то заработает. Сейчас пока что нет точной информации. Хорошо, видимо, видимо, часть информации уже понятна, часть требует осмыслений. Мы будем рады ответить на вопросы, которые у вас родятся в процессе того, как вы может, еще раз посмотрите вебинар, пишите нам, звоните нам, здоровье вам, здоровья этим бизнесом, который вы работаете, и так сказать, большой информационной безопасности, чтобы никто не смог пробить вашу защиту. Мы отчасти для этого работаем. Всего доброго, до свидания, ждем вас на наших новых вебинарах. Спасибо за внимание, до свидания.